Здесь на аллее представлены фотографии Грозного того, как, каким он был. Вот наглядно дом печати, каким он был в советское время, из сквер журналистов И дом печати, вот как он сейчас выглядит. И с этой стороны мненного времени. А вот эта вот интересная штука, потом расскажу, это станция Минутка. Назове Песня есть станция, есть под названием, минутка. Походу она в Грозном. Это минутка, потому что там поезда и трамваи стояли одну минуту всего. Говорят. И там площадь, минутка, мы ее проезжали. И станция минутка. Трамвайчиков уже нет. Поезда вроде бы ходят. И это уже, наверное, времен. Вот давней войны как он был разгромлен полностью